С вами Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру а, серия видео о работе с Молотом. Меня очень просили записать а, упражнения с Молотом, а мои подписчики. И вот а, так как это не нетривиальный вопрос, а довольно большой, я решил записать целую серию видео подкастов на эту тему. То есть что, зачем и почему. А, что это за вот, упражнения такие? И что это за снаряд и что с ним вообще можно делать. можно часто видеть в спортивных клубах где ребята занимаются мэй боксом просто кроссфитом как они лупят по покрышке здоровой кувалды побольше или поменьше чем это но значит тем не менее вот. и люди со стороны которые не понимают чем тебе это занимается но людям заняться нечем уж что только с не выдумают Лишь бы покол... чем-то позаниматься. Лишь бы заколебаться, чем бы солдат не занимался, лишь бы как бы достался. Вот и здесь значит, такая же как бы сам тема они считают. На самом деле молот это э, один из э, прекраснейших из снарядов, особенно в, в подготовке файтера. Причем подготовки комплексной. Здесь э, рассматривать значит, можно со следующей вещи. Э, работу на выносливость, э, на функциональную подготовку на специальную физическую подготовку, проработку зубчатых косых мышц, мышц кора, на подготовку ртаторной манжеты, плечо лучевой э, с мышцами вот. и так далее. А в сегодняшнем видео я расскажу об самом типичном с упражнении с молотом, это удары по покрышке. Они бывают разные, в зависимости от того какой молот и в зависимости от того, что вы решили проработать посадки и покажу пару вот, вариаций, как это делать. Первые это, конечно, болота. Они бывают разные, бывают на легких рукоятках, на пластиковых или на деревянных, и э, на конце находится увалы. Вот. А, с таким молотком работать, в общем-то, по идее легче, потому что он сам по себе легче. Как его подобрать, подбирается молот эмпирическим путем исключительно. Вот. То есть от уровня подготовки зависит, если подготовлен человек возьмет тяжелый молот, он себе себя очень быстро заработает травму, потому что полиметрическая нагрузка на связки и на сухожилия, а также на суставы при работе с молотом очень высокая, также велика нагрузка на позвоночник. Вот. Этот молот, который у меня, это я сделал его сам, купил я в магазине кувалду 9-килограммовую и наварил ее на трубу, на рукоятку, значит весом 3,5 килограмма, то есть 12,5 килограмма весит этот молот. Какова длина рукоятки? Длина рукоятки такова, что она доходит, когда стоит молот на земле, до сплетения, до солнечного. Почему я выбрал именно такой размер? Ну, это размер боевого молота со средневековья. То есть, таким, которым вообще пробивали любые доспехи, но, разумеется, чтобы владеть таким оружием, человек должен был обладать недюжиной силой и огромным здоровьем для того, чтобы на протяжении боя махать, даже хотя бы одного поединка махать таким там, молотом. Я уж не говорю про то, если это какой-то длительный по продолжительности бой. <coughs> вот. Ну и соответственно, мне захотелось, чтобы сам снаряд мой как бы соответствовал еще и прикладному характеру, как это было у воинов которые использовали такой молот как оружие вот. ну и вот значит первое удары по покрышке какие аспекты мы можем проработать при ударе по покрышке ну первое везде когда мы бьем по покрышке конечная фаза это полиметрическая работа, когда молот сопровождается, он вниз до удара по покрышке. Здесь происходит мощный форсированный выдох, происходит мощное напряжение сопровождающих мышц и подключение большого количества дыхательных мышц э -э -э соматических. Это зубчатые мышцы, косые, межреберные. Вот. И происходит синхронизация пиковой нагрузки на удар и максимально сильного выдоха, что очень важно в подготовке файер. Практически происходит самое настоящее тиме, причем происходит в том положении тела, собранные плечи, сжатая грудная клетка. Это как это происходит при ударе или при блоке. То есть это очень как бы характерно вырабатывать верный правильный такой навык для ударной подготовки. А вот как выносить молот и как опускать, вот тут уже целая тема. Смотрите, молот можно захватить по-разному. От а длины рукоятки зависит, безусловно. Если рукоятка короткая, выбор здесь, конечно, не велик. Если рукоятка длинная, вот как у моего, здесь очень богатые вариации того, как можно правильно поступать, да не как можно поступать и что делать. Если мы при выносе держим ведущей рукой, на ведущая рука, это та, которая ближе с руку валде. А, значит, чем мы ближе к кувалде держим, значит, тем соответственно больше мы э, используем силу рук. Потому что если мы держим ближе к краю, мы разгоняем его при подъеме, фактически даем ему снизу толчок, он по инерции уже пролетает вверх, и мы со середины фазы уже ведем его по инерции, только направляя его туда, куда нужно. Если же мы держим молот ближе к ручке, мы на всем протяжении вынуждены поднимать его. Ведем. Мы его не разматываем по одной инерции и на длинной рукоятке не используем центробежную силу молота, чтобы выпулить его вверх. Вот, Опять же, какой важный момент. Если мы вращаем молотку по амплитуде, по большой выносями, то у нас очень сильно у ведущей руки работает артаторная манжета. Мы под нагрузкой прорабатываем весь плечевой сустав, причем в амплитуде большой. Вот. что позволяет стабилизаторы плеча и рота... и мышцы ротаторы хорошо прорабатываться, что опять же важно для файтера, для всех ударов, для кроссов, свингов, хуков, чтобы плечо не вылетало, когда мы вынуждены поднимать его, чтобы закрывать подбородок в своем ударе. Поэтому это упражнение очень нужно. Для этого мы делаем это, амплитуду почти на прямой ведущей руке. Прямая рука почти ведущая Таким образом. Если же мы хотим проработать плеч клювовидную мышцу и плечо-локтевую, плечо лучевую, э, плечо то мы молд не по метаблитуде ведем, вот так вот мы за задницей, поднимаем его на руки, на, руки, на и потом на есть, поднимаем на особую получается вот, Работ. Если вы делаете, предположим, 30 или 50 ударов, фактически вы вынуждены поднять вес в 12 кг, сначала, как говорится, на бицепс, держать его на плечи лучевой, потом поднять его вверх, и потом лишь опустить вниз. Очень сильно нагружается плечо-мучевая мышца, особенно плечо, где-то подключается трапециевидное, здесь прорабатываются эти вещи. А, В выпускающей же фазе, как я сказал, уже прорабатываются соматические дыхательные мышцы крупных. Вот, ну, вот, такой вот аспект, такие вот аспекты прорабатываются при ударе кувалдой вниз, при ударе молотом вниз. Для того, чтобы подключались еще мышцы, ответственные за ротацию корпуса, за ротацию корпуса можно делать не просто во фронтальном за положением удара когда мы ставим ноги на ширину плеч и наносим удар с одной стороны с другой с одной с другой а еще можно делать выпад на одну ногу вперед но ну именно шагом на другую ногу вперед шагом либо разноименный вариант когда левая нога спереди бьем следующая правая рука и наоборот. таким образом вот я сейчас это все покажу вот эти все вещи можно очень даже хорошо то, э, обязательно последите за следующими видео, я обязательно покажу там, что с молотом можно работать без ударов по покрышке. Молот сам по себе, прекрасный э, э, э, снаряд для работы, для статики, для динамики, для плеометрики, вот, изометрической работы просто динамической работы, потому что вот его, скажем так, сказать, и длинный рычаг нагрузки позволяет выполнять упражнения на стабилизаторы, на любые мышцы в таком режиме, в котором на обычных тренажерах сделать это невозможно. Ну а теперь давайте я быстро покажу, как значит, можно прорабатывать удары по покрышке, вариации. первое. Давайте вот так вот. Ноги на не плеч, или даже шире. Руку кувалду ближе к, к самой к кувалде. Другая рука, она может быть... Ну, вот эмпирически это подбирается. Чем ближе я ее держу вот, к концу, тем, соответственно, больше рычаг, и тем, соответственно, выше нагрузка. Здесь я двумя руками помогаю, здесь у меня приходится больше работать одной рукой. Почему? Потому что, знаете, работаю одной рукой, а это рука. Фактически, остается на месте. Чем больше расстояние между руками, тем больше ведущая рука работает. При этом относительно неподвижной а сопровождающей. Если же я беру поближе, я работаю уже двумя руками. Держите, одной рукой, практически делаю замах, поднимаю, вон вверх. Рука правая, вот эта, на на у меня была нанесена, а практически движения не сделала. Из-под мне уже двумя руками приходится поднимать. Вот. максимальная амплитуда такая, она позволяет хорошо проработать протаторную манжету, как я и говорил. Выглядит вот так. Значит, если же мы хотим проработать дельтовидную мышцу плечо держим вот так, мы поднимаем ее не с разгона за задницы, а сбоку и даже почти перед собой. То есть вот здесь, четко в сторону, на согнутой руке, Ну и вот. А если мы хотим еще подключить а, мышцы скручивающие корпус, то два варианта. Первый. В одноименном выпаде одновременно с левой ногой будет ударка до ведущего рука Разноименный вариант, когда спереди левая нога, ведущая рука при этом будет правой. Более сложный вариант, когда длинная рукоятка. Надо следить за тем, чтобы рукоятка не уперлась вам в живот предварительно. вот основные вариации пробуйте и смотрим обязательно следующее видео где я вам покажу как прорабатываются мышцы кора с молотом без ударной техники всем пока